Всем привет! Это вторая часть моих страшных снов. Её смог реализовать так, как изначально и планировал. Правда, я нахожусь не в своей комнате, а на кухне. Но да не суть. В общем, замысел остался тем же. Я говорю на камеру, без сценария, без всего. И рассказываю о своих страшных снах. На этот раз. В этом мне поможет мой маленький блокнот, который мне подарили на Новый год. И штатив с подсветкой, на котором стоит мой телефон. Да, снимаю на телефон. На что ожидали от школьника? А еще у меня есть чай. Я его пью без сахара. И первый мой сон.. Это сон про кронка и изму, они гонялись за мной как раз вот в этой квартире, в моем сне, ночью. Родителей по-моему не было, и я помню как я прятался от них под одеялом в этом сне. Это достаточно короткая история, так как рассказывать здесь нечего. А сейчас я расскажу о снах, связанных с подъездами. Да, они мне снятся периодически. Это подъезд моей бабушки. Действие всегда происходит ночью и персонажи из моих снов, либо я, либо кто-то кого я выдумал, должны продержаться ночью в этом подъезде. И все не так гладко, как кажется. Всегда происходит какая-то мистическая дичь. Первый раз сон был про то, как меня папа ночью отвел в подвал моего дома. На самом деле через подъезд попасть в подвал нельзя, но в этом сне возможно все. А то он и страшный сон. Там было много всего жуткого. Ничего такого там не случилось, но сон был сам по себе жуткий. Второй сон, ну на самом деле, наверное, третий, так как еще один был до этого, но я его совсем не помню. Он тоже был связан с подъездом, и там тоже была какая-то дичь. Если вспомню, обязательно расскажу в следующей части. Или в одной из следующих, из, из следующих частей. А, в общем, мои персонажи это два солдата, которые остались... А, ну, сторожить в подъезд. А, консьерж на максималках. На самом деле, на каждом этаже было по солдату, но все они в скором времени уснули. На последнем этаже был генерал, который, конечно же, напился и пошел рыскать по всем остальным спящим солдатам еще немного алкогольных напитков. В итоге он нашел одного неспящего солдата, и они вместе пошли на последний этаж. Этот солдат угостил генерала, по-моему, своим алкогольным напитком. К слову, алкогольные напитки я вам крайне не советую. Я сам никогда не пил и вам не советую. Ну, в принципе, я и не мог пить. Либо же это было незаконно. А вот чаёк я могу. И потом, вы не поверите, но за ними начала гоняться какая-то дичь. Они долго бегали и в итоге напросились кому-то в квартиру. Но потом их быстро оттуда выгнали за крайне некультурное поведение. Не знаю, было ли это связано с тем, что они пьяны или нет, но факт остается фактом, их выгнали. И дальше они снова побежали от какой-то мистической дичи, которая за ними гонялась. И в итоге, на последнем этаже, но ну, не, не на последнем, просто на каком-то этаже, когда они были на лестнице, в окно выскочила какая-то черная обезьяна, которая э, произносила слова из игры про «Золотые ворота». «Золотые ворота» Пропускают не всегда Первый раз прощаются Второй воспрещается, Третий раз не пропустим вас Вот, вспомнил Геометрия, <музыка> блин а... И как показалось этим солдатам Обезьяна пыталась убежать от чего-то, что было выше И что было гораздо больше вот Таков был сценарий этого сна и Недавно мне приснился еще один сон По-моему, даже сегодня это было Да, это было сегодня Где тоже уже я был в том же самом подъезде И, за мной, ну, и, за, со, и, и со мной тоже была какая-то дичь И не помню конкретно, что там было Но факт остается фактом Эти сны снятся мне периодически Примерно раз в месяц Или в два или в 3 или хаотичья и сейчас я вам расскажу последний сон он приснился мне очень давно я еще ну эта квартира еще не была нашей это сон про то как меня в Крыму когда мы... ну когда мы были в Крыму, мне было 4 года меня послали в магазин за продуктами. В итоге... На меня выпрыгнул... Какой-то маньяк... С двумя очень длинными ножами. Вот это самый длинный нож в нашей квартире, но он... Не может повторить длину тех ножей. Это скорее уже были сабли. Но, как по мне, на самом деле по форме это были катаны. А катана по форме есть сабли. И в общем, он просто вот так вот с двух ножей и разрезал моё горло. Я тут просто равно держу нож. Вот здесь. И мою грудь вот здесь. Это было очень жутко тогда. Но на самом деле, мне достаточно часто снились такие сны, где меня резали душили, и все это было связано с моими тогдашними страхами. Просто, что меня убьют. Я даже ночью по ночам маялся что ко мне на седьмой этаж, тогда это был седьмой этаж, залезут да. бандиты по канату с автоматами. Вот в та такие в черных масках. И просто расстреляют всю мою семью. Тогда я не знал, что для этого должна быть какая-то причина и что канаты должны быть очень длинными, чтобы залезть до седь... на седьмой этаж. Я даже помню, уговаривал взрослых а, поставить решетки на окна. В общем, это был такой страшный сон, своеобразный. Это был сон, где меня убили, и я при этом не сразу проснулся. Обычно ведь... Только напрыгнуть на человека с ножом. И он сразу просыпается. В моем случае... Меня полностью изрубили. Но при этом я еще спал. Потом лишь проснулся. А еще... Вот вам один сон от подписчика. Он очень похож на ситуацию на данный момент. Это про то, что люди обнаружили вирус, и он убил все человечество, а он остался один. Вот такой вот сон. А пока записывать новые сны для этой рубрики. Один уже записан, второй я уже придумал, а третий буду вспоминать. Или же он мне приснится в ближайшее время.